Это не просто упор для разбегов. Это программа. Программа Кран, программа ВАУ, которая без вложений превратит все ваши мечты о заработке в интернете в реальные действия. Друзья, не могу не поделиться с вами радостной новостью. Программа «Трамплин» позволяет зайти в проект «Битблага» совершенно бесплатно. Все, что нужно, это скачать эту программу к себе на компьютер, запустить ее, и она будет зарабатывать деньги для вас. Ну, это просто фантастические возможности. И стало гораздо приятнее и удобнее и интереснее приглашать людей в проект, когда ты говоришь, что совершенно бесплатно вы можете зайти и начать зарабатывать деньги. Это очень круто! Всем привет! С вами Зоя Литвинова. Друзья, посмотрите, сколько регистраций в программу «Трамплин». Люди валом валят, потому что бесплатно. Это реальная возможность на сегодня заработать один биткоин и выше, не потратив со своего кармана ни копейки. Умная программа сама зарабатывает вам стартовый капитал для входа в проект «Битблага». Включайся и ты! Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Зашла в программу «Битблага» на программу «Трамплин». Это программа «Реально огонь». Здесь реально можно зарабатывать очень хорошие деньги без вложений. Присоединяйтесь к нашу команду. Будем рады вас видеть. Всем привет! Меня зовут Елена. Рекомендую программу «Трамплин» в Битблаго Зарабатываешь на полном автомате без вложений супер проект так что присоединяйтесь будет круто теперь в проект битлака в программу трамплин можно зайти совершенно бесплатно при этом при активной работе за 2-3 месяца вы сможете заработать один биткоин присоединяйтесь торопитесь мы вас ждем данный проект это Просто мечта зайти бесплатно и на выходе получить один биткоин это что-то с чем-то. Ребята, изучите данное направление и присоединяйтесь к нам в команду.